ребят всем привет недавно вышло видео у нас про авторынок зеленый угол сегодня продолжение часть 2 возьмем такое разнообразие автомобилей от кейкаров рабочие автомобили пойдем посмотрим что происходит на авторынке выходной день сегодня суббота Друзья, и поступают вопросы, что касается темы автомобилей, которые находятся в пути на Дроме. Почему на них цена намного ниже, там на 100, на 150 тысяч дешевле? Почему это? А, не ленитесь, заходите, смотрите видео есть. Где-то там у нас внизу минус там 2 или 3 видео. Вот не подробно, но общая информация для понимания там есть. Ну и также поддерживайте нас, подписывайтесь на наш канал. Поехали смотреть интересный автомобиль honda vamos такой а, микровенчик его называют ну, по большей части такие карки карки микровен. таких автомобилей действительно очень мало и а, как сказать то не знаю короче говоря автомобиль идет на коробке давайте посмотрим по салону по салонам были бы еще электродвери двери здесь по-моему не было ему салон идет не как тому хайджета да а прям такой суперовый. овый суперовый клевый салон ну как бы заднее сиденье правда на весах но страшного здесь ничего нет даже даже идет подлокотник с двумя подстаканниками для задних пассажиров сидений они однозначно здесь складываются багажное отделение тоже посмотрите слева справа пластик да но а, пол обшивочка идет тканевая на этом автомобиле. ну и также получается спинки задних сидений, они регулируются в нескольких положениях. это это очень удобно по месту. место втором ряду тоже вот так вот и так передний ряд. дверная карта видите тоже пободрее идет, чем в каких-то таких бюджетных автобусах. то есть и тканевые вставки и пластик идет помягче. сиденья тоже идут тряпочные, коврик родной Руль, руль идет чуть ли не на данном автомобиле. Пугаться не надо, автомобиль пыльный, то есть небольшая полировочка будет все клево, замечательно и уютно по месту. По месту. Места в автомобиле довольно много, особенно мне нравится крыша высокая. Хотел сказать мультимедиа система, обычный магнитофон, печка, дуйки, аварийка. Ну и собственно сама коробка. Три педали, сцепление стоит автомобиль. 375 тысяч рублей. Здесь даже в дверных картах монтированы пищалки Ну и вот такого плана электрический стеклоподъемник Книжечка какая-то. Лежит аукционника в автомобиле. Не так. Каким-то образом я закрыл себя. Люди, выпустите меня отсюда. о все Открылся автомобиль. Посмотрите на его внешний вид. То есть со стороны, со стороны он смотрится намного симпатичнее, конечно, чем хайджет. Чем 375 тысяч рублей. 4 ВД на коробке. Супер салон это уже идет suzuki hustler такой в синя голубом каком-то цвете 2015 года мне допустим мне этот цвет очень нравится то есть автомобиль он будет выделяться на дороге зеркала заднего вида не в цвет кузова они а белые Крыша на автомобиле тоже идет белая посмотрите симпатичное литье установлено на автомобиле летняя резина хорошая летняя резина есть 4 d есть turbo такие автомобили есть передний привод есть 4 воды задние сиденья у нас регулируются складываются смотрите сиденья сиденья салончик он тоже под цвет кузова сделал, прошит такой голубой ниткой вот так взяли подвинули багажное отделение стало меньше либо здесь место стало стало больше бесключевой доступ климат-контроль руль обычный пластиковый электрические стеклоподъемники переднее сиденье диваном подлокотник чистый такой аккуратный э, приятный салон знаете вот бывает смотришь автомобиль не знаю, там, то ли от продавца то ли от чего зависит от садишь и там прям грязно пыль я не знаю вот такой слой а бывает садишься вот как сюда мы сейчас сели чисто аккуратно уютно вопросов вообще нету был бы еще аукционный лист лежал бы где -нибудь. мультимедиа система подушка безопасности кнопка старт э, подогрева датчик при, при столкновении антиюз стоп э, корректор фар вот такого плана подстаканник с этой стороны вот такой подстаканник ну, больше интересного ничего такого нету ну вот здесь еще идут подстаканник ниша и ручник идет ножной смотрите прикуриватель куда спрятался вот сюда он спрятался давайте посмотрим под капотом что у него 07 как бы ну как вам сказать 07 по городу да куда-то по трассе конечно тяжеловато на э, на не turbo а то смотрите машинка маленькая какое большое подкапотное пространство реально очень много места и так это хаслер 2015 года выпуска за 440 тысяч рублей до хацу танта это автомобиль уже идет такой побольше он подлиннее пошире повыше комплектация не пустая но и Небогатая, бесключевой доступ, климат-контроль, мультируль, спидометр 140. Посмотрите, какая здесь высокая крыша, здесь место просто, просто вагонич Я не знаю, сюда вот два меня, наверное, сядет, да, чтобы, <laughs> чтобы достать на крыше, ребят. Электрический стеклоподъемник, подстаканник, фальшверд даже есть, никто не украл. Вы посмотрите, USB вход, один, два нет, один. Подушка безопасности. Мультимедиа система Руля кожаного не хватает. Даже есть электро дверь А, и смотрите, стойки здесь нету На этом автомобиле. Вот так оп! Получился у нас столик. Ну, естественно, можем подвинуть Вообще место вагон просто, просто даже не знаю как это назвать. Давайте немножко испачкаем, посидим Развалились и в дорогу. И посмотрите, посмотрите, сколько здесь места. Как здесь широко. Зеркало уже сюда кто-то, ну, как кто-то продавец поставил. Такое модное, побольше. Сидушечку двигаем. Делается, в принципе, все просто движением одной руки. Задняя часть автомобиля. Камера заднего вида есть. Что там по низу у нас происходит? По низу передний привод нержавый. Задняя дверь идет пластиковая. Сиденья у нас опрокидываются. Ниша, донкрат. Называемый тазик. Надо сиденья подвинуть. Подвинуть надо сиденья, чтобы туда залезть. Также для задних пассажиров. Смотрите, здесь колоночки, бутылочницы. Пластик, пластик. Все, ребят. Все идет пластик спинки переднего водителя, переднего водителя <смех> есть еще задний водитель, да у нас спинки кресла водительского три кармашка снизу и сверху по два кармашка, также ручки и вмонтированные шторочки, то есть сейчас шторочка здесь стоит, шторочка убрана, ну и в стойках, да, вот эти форточка собачник так называемые тоже, они знаете такие большие, то есть добавляют и света в салон и видимости, также зеркало, смотрите, видите Сонары, без литья, летняя резина. Правая дверь идет не электро. Ну давайте. Под капот тоже заглянем. я Посидим сейчас на месте водителя. Руль, как я говорил, обычный пластиковый, мультируль. Открывается даже с брелка, а, с кнопки, кнопка старт-стоп, подстаканник спрятался. Система. Что-то не хочет заезжать обратно. Система. Предстотновение, система эко экоидал, корректор фар, здесь ниша, ну и вот открывание капота и под рулем, здесь еще такая небольшая ниша, дверная карта, пищалки ну и сама торпеда, да, она, она ровненькая, то есть сюда что-то можно положить, также есть еще один дополнительный бардачок у автомобиля, здесь тоже как бы стоек нету не знаю, как это по безопасности, да, будет, вот, но автомобили очень светло, в автомобиле очень много света. Все тот же, все тот же 0.7. 15 год. Цена не особо дорогая, 375 тысяч. Друзья, ну раз зашли на вот эту стоянку, возьмем еще несколько автомобилей. Это такие уже э, рабочие, рабочие идут лошадки. Nissan Bongo, Nissan Vanette. Вот э, целенаправленно здесь занимается ими. Значит, стоимость вот этих автомобилей, цена здесь не указана на каждом из автомобилей, но начинается от э, где-то 730 тысяч рублей. Я думаю, там торги не торги тысяч там от 720 давайте будем так говорить есть высокая крыша есть низкая крыша есть с форточками и так далее то есть вариантов вариантов довольно таки много автомобили идут 4 воды значит пробег здесь указано настоящий 14 год 4 воды пробег 82 тысячи 14 год 4 воды 4 воды не буду говорить пробег 124 тысячи на данном автомобиле пробег 91 одна тысяча следующий автомобиль 13 год 13 год аукцион три с половиной балла пробег 134 тысячи 13 год 4 воды пробег не указан и еще одна бонга у нас стоит еще одна бонга стоит 126 тысяч пробег есть попроще комплектации есть комплектации получше ну такой вот автомобиль до да, закрыты они все брать куда-то на фирму в деревню там для хозяйства такого плана сейчас даже наверное один какой нибудь откроем один нам открыли 13 год 4 воды стоит он 730 тысяч рублей давайте посмотрим по салону то есть идут форточки стекла уже идут то посмотрите какой салон да вот именно само покрытие оно чисто по бокам да по бокам оно как бы есть но автомобиль автомобиль это это рабочий автомобиль он идеально чистым быть не может либо у вас будет отмененный салон весь либо будут какие-то нюансы сиденья складываются вот таким вот планом место ну раскладывать мы не будем садиться мы не будем место поверьте здесь очень очень много автомобиля дверная карта все такое как бы как сказать по-деревенски да все простое сиденье где широченный огромный подлокотник два подстаканика, руль обычный пластиковый автомат, раздатка, глонасс установлен, климат пробег на автомобиле, вот, ребята вот я когда сажусь в такие автомобили, говорю чувствуешь себя за рулем за рулем троллейбуса, руль прям, знаете, вот он такой большой, как в троллейбусе, перед тобой он кулиса электрический стеклоподъемник можно повесить шторку большая высокая крыша подсветка работает пробег не помню говорил не говорил по-моему, только что говорил 140 тысяч пробег на данном автомобиле бардачки всевозможные ниши сюда можно поставить сюда можно поставить магнитофон вот 730 тысяч рублей но как сказал продавец как сказал продавец нужно нужно торговаться Десяточка однозначно, ну а дальше будет видно. Вот еще нам один открыли. А, отличие, смотрите. Отличие. Во-первых, здесь идет деревянный пол. Обшитый тоже удобный и деревянный пол. И по бокам сделали. Идет перекладина. на ну, перекладина. Ну-ка, можно ее установить? Да. Ее можно установить. Ну, деревянный пол, конечно, удобно. Но здесь даже, смотрите, можно залезть и посидеть. Можно вот так, можно вообще тут, наверное, прилечь поспать коленки никуда не упираются место место очень много ну и здесь смотрите здесь уже установлен магнитофон тоже раздатка в принципе все то же самое стоит автомобиль также 700 там 20 730 740 тысяч рублей они стоят как мне сейчас сказал продавец пробег на данном автомобиле указано на стекле 126 тысяч поэтому кому надо приходите покупайте также есть выбор хайджетов субариков сейчас посмотрим цена есть на них нет Хайджеты хорошо берут хайджет у себя ну хорошо зарекомендовал этот стоит 349 тысяч рублей Ну это, это субарь три звезды ой, три звезды звездочки посчитайте сколько звезд раза три 4, 5, шесть этот хайджет хайджет карга 350 килограмм грузоподъемность цена 310 тысяч рублей здесь что написано а здесь 315 тысяч рублей кому верить он даже открытый он идет на автомате ну салон да, салон ну, такие ребята автомобили конечно тут не по салону нужно выбирать а выбирать по ржавчине по пробегу погнили понятно что хочется чтобы чистенький аккуратненький там не вкоцаный салон был но это автомобили идут они рабочие на там большой спрос прям очень большой спрос идет Найти нормальный, достойный хайджет больших трудов стоит. Седушка такая дырявая. Рабочий, рабочий. А тема, строительная, строительная, строительная. Дверь, смотрите, машина маленькая, дверь такая широкая, дешевоченная. Подсветка даже есть по салону. Итак, 300, 310 тысяч рублей. Ну, что у нас рядом еще стоит? Ä, хотел сказать, доихаться мира ES это Toyota Pixis, Epitch, то же самое, что и мира ES, все один в один. Стоит автомобиль. 16 годом 4 воды 329 тысяч рублей ну для 4 воды тоже цена такая неплохая а, honda акте грузоподъема с 250 килограмм стоимостью 325 тысяч рублей что-то мы взяли такие с вами прям какие-то вот а, кейкары смешные ценники сейчас пройдемся немножко Посмотрим автомобили, наверное, подороже. акте стоит 325 тысяч да, рублей. Сузуки Альта, датчик при столкновении, новый свежий кузов 310 тысяч рублей. Мувик 349 тысяч рублей. Ну что, сегодня выходной. Выходной дает о себе знать. Паркануться опять проблематично на рынке. Сейчас переедем на другую стоянку. Потому что по рынку пешочком далеко ходить. Вот. Несмотря как бы на карантинные вот эти меры, самоизоляция, все равно люди есть. Хотя, в принципе, вышло там какое-то постановление, да, то, что там автосалоном, автосалоном разрешили работать. Люди тоже появились, с продавцами поговорили. Ну, про, ну, выходной это есть, выходной, конечно. Самые продажные такие дни, прибыльные дни, когда машины покупают, это, конечно же, выходные дни, суббота, воскресенье. Ну и, соответственно праздник вдоль дороги тоже автомобили стоят fit 17 год 4 воды 675 тысяч рублей по левой стороне видите тоже стоят как видите люди ходят то есть э, авторынок зеленый угол живет манекен какой-то поставили я сначала когда сюда ехал думал э, девушка стоит это манекен поставили в маске автокредиты выдают видите вот э, на выезд едем по левой стороне тоже все забито, машины начинают прибивать. кто смотрит наши видосы видели то что вот эта стояночка она была такая пустенькая подопустевшая есть новые завозы новые привозы новая растаможка новые цены цены ну, подскочили но я не могу сказать то что прямо они прям много подскочили как бы с ценами сейчас если честно такая идет а, неразбериха с ценами есть выбор, в принципе, всех автомобилей. И э, люкс-классы, и кейкары самые дешевые, и среднего класса, и так называемые народные автомобили. Но по большей части, конечно, покупают э, недорогие автомобили до миллиона рублей. Ну и то до миллиона, это слишком сказано, да, тысяч, наверное, до 700, до 800 автомобилей берутся. Вот Филдер стоит оранжевый, 16-й год, 770 тысяч рублей. Вид с, э, литровый, 515 тысяч рублей. Кейкаров наснимали, пойдемте, что-нибудь такое нормальное с ним Те же самых э, видцов, пробоксов. Я не знаю, что-нибудь такое. Возьмем диапазон, там, до, наверное, до 600 тысяч. Вот, давайте возьмем суксид Суксид суперовый. Я так понимаю, он только пришел. 15 год. 15-й год, 590 тысяч рублей. Даже не знаю, какой он там. Водовый, не водовый. поглядим посмотрим. Нет, ребята, он идет передний привод. Запаска, все как положено суперовый саксид салон ну как я сказал автомобиль только пришел салончиком надо подзаниматься немного 4 стеклоэлектроподъемника да да да надо позаниматься магнитофончик надо поставить пойдемте посмотрим багажное отделение вот в таком состоянии приходят автомобили с японии все чистится намывается ну, как бы не все в таком состоянии автомобили приходят. Но есть некоторые. Лежит аукционный лист. Аукционный лист 117 тысяч пробег, три с половиной балла. Кузовщина автомобиля целая. Ну вот b4, заднее левое крыло и у4, да? Ну пойдем поглядим. B4. 4. Притертость. Косяк на ручки. здесь ничего не вижу а нет вот они вот вот такого вот она вот вмятинка идет все все соответствует пойдемте поглядим еще под капотное пространство У автомобиля резина пришла лето лето пришло хорошее 2019 год резина ну, под капотное пространство я думаю уже помыли отмыли да да но машина не ржавая так 15 год 15 год суперовый салон 590 тысяч также есть кейкары а, ну как-то вот знаете люди все равно продавцы везут такие сравнительно недорогие автомобили Соли, пасеки мувы хаслеры Флайеры, маза кстати вот интересный автомобиль интересный это уже идет он линзованный туманки ходовые огни, литье. Интересный автомобиль. Интересный цвет. Цвет. ну Цена цена не знаю, сколько стоит. Сейчас попытаемся узнать. Есть сиенты, есть новые приусы Вот еще один хатлер стоит. А, еще стоит солью. Про боксов очень много. Порте, а, спейды. Тоже есть такие автомобили. А подскажите, сколько стоит флайер? 460 тысяч. А спейт сколько стоит? 650. 650. Вот давайте посмотрим. А, это уже 18-й. А можно его открыть будет? Нет, ну ладно. Значит, 18-й год, 18-й год 650 тысяч. Пара линзы. Такая морда идет агрессивно. Ну стоплять. Порты. 18-й год. Полтора литра бензин. Климат-контроль. Имобильайзер. Кнопка старт-стоп. Хромированные ручки. Метла. Салончик у него такой интересный. Да, конечно, открыть было бы его интересно, но. К сожалению, ключей от данного автомобиля нет. Те, кто знает, то что по левой стороне у них идет дверь, одна боковая, сдвижная. А муф сколько стоит? А, вот мув стоит 4 ВД, 340 тысяч рублей. Без климата. Руль обычный, пустой, магнитола обычная. 340 тысяч Кейкар, 4 ВД аукционник пробег 86 кузов в принципе цел, а пасик а, паса такой бордовый цвет 15 а вот здесь написано 15 год литр хана туманки ксенон 410 тысяч рублей ну, хан это фары линзы бампер другой резина коленка под замену тоже все закрыто Многие говорят снимаем снимаем что все снимают ребят ну что есть то снимаем потому что не думаю что у вас на западе есть такие автомобили вот допустим нашли интересные автомобили toyota auris 2015 год какая цена у него 850 стоимостью 850 тысяч рублей он открытый посмотрите на внешний вид да они есть это хорошие популярные автомобили но ну, как есть мало их мало их. посмотрите на заднюю часть автомобиля как он смотрится шикарно начнем с багажного отделения такой сделаем небольшой мини обзорчик сзади полочка ненужная здесь у нас двойное как бы дно запаски нет швы заводские нету пластика есть но мало пластика в основном идет вся тряпка нету такого там гремучести никакой не будет по салону сзади плавник ветровики установлены бесключевой доступ сиденья хотят сказать кожа но это не кожа это чехлы также они у нас складываются трансформируются здесь у нас спрятался подлокотник с двумя подстаканника место в автомобиле ну мне кажется будет маловато места. дверная карта кожаная вставка и идет пластик зато стеклоподъемник идет электрический и автомат здесь то же самое пожалуйста продемонстрировали бутылочница Торпеда пластик, пластик, мягкий прям пластик. Здесь как под кожу сделано. Ну и магнитола бросается в глаза, как будто бы это все вот встроено, родное, но по факту стоит обычно 21 ская магнитола. Здесь такого плана тумблера, вариатор, антибукс, два подстаканника подлокотник. Руль, по-моему, кожаный. Сейчас посмотрим. Полный мультируль. Можно завести? Дали нам ключики. Напоминаю, Вопросы такие, как бы, иногда поступает, как автомобиль завести с кнопки. Знаете, приходит и начинает тыкать. Там тыкают, тыкают, тыкает автомобиль не заводится. Чтобы его завести, нужно нажать на тормоз. После этого нажать на кнопку. Автомобиль заведется. Да, кожаный руль, мультируль. Сейчас проверим, работает, нет. Антибукс. Ручник, где положено. В принципе, все ясно, удобно, доступно. Вся центральная часть перед тобой. Мне мало места до потолка очень мало места а, руль мультируль работает камера заднего вида есть траектории траектории нет песчалочки давайте сядем посидим стеклоподъемники работают руль автомобиля крутится без этого конечно никуда аварийки работают что-то там японская женщина сказала трипы все работает все работает ну по месту да конечно Маловато мне место. Маловато. Подсветка. Обычно, знаете, сделано удобно. Открыл, открыл. А, либо подсветка сразу загорелась, либо открыл зеркало, загорелась подсветка. А здесь ее надо вот нажать, включить. Не знаю, зачем это сделано. По мне так неудобно. Чечница. Вот, что еще? USB там входа нет. Нет, USB входа нету. Ауксоника тоже нет. Документы на автомобиль есть. Итак, Аурис, Аурис, 2015 год, 850 тысяч рублей стоит автомобиль. Ну, согласитесь, да, то, что он шикарно выглядит со стороны смотрится. Рядом стоит Спася, такая желтого желтого цвета спаси 16 год гибрид комплектация джин Limited. вот опять мы с вами говорила сниму машины 500 600 700 тысяч рублей опять перешли на кейкара ну ничего страшного познавательно переднее сиденье диваном потолок крыша высокая, место просто вагон место очень много мультируль автомат климат-контроль все ребят по стандарту Сиденье двигается вперед назад подогревы всевозможные функции шилдик японский ну, вижу замена крыла на автомобиле было наверное второй ряд сидений тоже место место много но ну, здесь чисто залазить туда не будем с ногами вот так вам просто просто покажу закрываем танка смотрите вот с правой стороны сделан ну, давайте еще багажник посмотрим спаси от танты ну, машинки такие Идентичные, я бы так назвал. Что еще рядом стоит? Рядом стоит э, фрит, но это уже новый фрит, последний кузов. Такой э, серый цвет. С, вот, не знаю даже, как его назвать. Красивый, интересный цвет. Дверь идет, по понизу идет пластмасс, пластмассовая накладка. Не знаю, это, если вы куда-то, наверное, подъезжаете, чтобы дверь металл не покоцать. Ну и посмотрите, сколько здесь места. Тоже двухуровневый багажник, потолок. Это все можно сложить, переложить, можно вообще убрать. Сзади розетка, окна, потолок светлый, диодная подсветка, пластик. 800 тысяч рублей. Электродверь. Ух ты, да, уже коврики. И честно. Кстати, вот всем всем говорим, ребят, покупайте вот такие коврики. Вот реально, не пожалеете. Офигенная вообще штука офигенная. Офигенная вещь. Сиденья у нас складываются. Я думаю, они.. Так не думаю знаю то что они двигаться вот так раз раз раз раз уехал либо багажник увеличили либо либо место сделали побольше тоже встроенные шторки идут электрический стеклоподъемник бардачок хотел назвать не бардачок подстаканник ручка удобная очень удобно реально в машину заходить выходить без ключевой доступ руль обычный пластиковый лифт сидений ручник ножной по комплектажке по подогрев зеркал, датчик при столкновении, 2 две электродверинка. Ну левая работает, левая работает, зеркало смотреть на задних пассажиров, зеркало заднего вида, климат-контроль. Дверку давайте закроем. Кнопка старт, спидометр а, вынесен вперед. Вперед, мультимедиа система. Есть даже пульт от магнитофона, бардачок, документы, проход на второй ряд сидений, два подлокотника. подсветки подсветки здесь нету а, круиз-контроль активный мультимедиа телефон выдвижной подстаканник выдвижной бардачок столик 3 килограмма выдерживает литье летняя резина 860 тысяч рублей семнадцатый год идет автомобиль Рядом полноценный микроавтобус. Вот уже ну что-то мы перескочили эту планку. Ну ладно, что будет, то будет. Значит, Xquire 4WD 18 год. Комплектация максимальная. G Premium Package 1 миллион восемьсот пятьдесят тысяч рублей. но ну, 18 год. 18-й год это, конечно, круто, конечно. Ну, здесь уже э, с кейкаром, конечно, не сравнится. И в салоне запах такой приятный. Вот дверь открылась прям. Реально приятный, приятный запах по месту. Говорить ничего не буду. место очень много. Руль кожаный. Под дерево, пробег 33000 тысячи, мультируль, круиз-контроль. Ручка переключения передач управления климат-контролем. Здесь что у нас такое? USB-вход, розетка, подстаканник. Здесь какие-то две кнопочки должны быть. Это у нас выдвижной какой-то столик самодельный. Нереально огромная магнитола. 180-180 очечница. Видите, здесь еще у нас все в пленочке идет. Вот о чем я говорю? О чем я говорю? Очень удобно. Не надо там включать что-то. Козырек открыл, подвинул, подсветка у тебя загорелась. Ну-ка, если вот так сделать, вот, погасну То есть, даже если вы забыли закрыть, все равно а, она погаснет. Так, ладно. А, кнопка старт, стоп. Все ясно, понятно. Два капитанских. Ну, садиться мы туда не будем с левой стороны у нас столик за меня подстаканниками также шторочки сиденья у нас их можно а, раздвинуть влево вправо вылезет у нас столик ну и также идет два подлокольника мне очень нравится салон у этого автомобиля прям шикарный конечно взять какой-нибудь альфард был там покруче но а, из автобусов нравится очень нравится задние сиденья крепятся по бокам ниша запаска все ребят как положено полюбуйтесь на заднюю часть автомобиля спойлер ну японцы молодцы все-таки какие японцы молодцы По бокам тоже а, вес как бы такие расширители идут и хромированная хромированная накладка итак так свайер 18 год 4 воды 1 миллион восемьсот пятьдесят тысяч Друзья, на сегодня будем заканчивать. Всем спасибо, кто досмотрел до конца. Всем спасибо, кто поставил палец вверх. Всем спасибо, кто написал комментарии. Давайте, до новых встреч. Всем пока.